Двадцатый век Фокс представляет. Производство Шмербек, Фильм-Продукшн и Фокс Интернешнл Продукшнс Германия.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 да, Торги бросит вызов своему величайшему страху, а не... Да, они... как вы могли бы догадаться, я боюсь фильмов ужасов. Э, э, у тебя тоже должны быть страхи. Да, конечно, боишься? у меня клаустрофобия, но это вы и так уже а, знаете. А, ну, ты не такая толстая, чтобы страдать клаустрофобией. Большое спасибо, но я действительно да. боюсь замкнутых пространств. Понятно. Недавно у меня было испытание лифтом, но я его выдержала. Ты ничего не боишься. Ты я очень отважная. Не я слабо. Но я боюсь спускаться в подвал. Вот ведь. Наш план на сегодня. Вместе посмотрим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 <смех> Обалдеть! тысяча лайков за несколько секунд. Ты в курсе, что подписчики тебе жизнь не продлят? Ключи, да? да. Они в машине дракуют. Ладно, Бетти, ты пойдешь со мной. Я слишком многих слушаюсь. Бетти, бетти. Хорошие девочки, да? <смех> Привет, сэр. Слышь, ты можешь помахать бетти, в камеру?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 Чувак, зацени! Смотри сейчас! О! Чувак, ты это видел? У нас Нет, тут небольшая проблема. Круто. Почему? Что случилось? Это замок. Вот, видишь, я не понимаю, откуда он мог взяться.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 А меня зовут Финн. А вместе мы. Пранкстер ТВ! У нас новый круглосуточный да. челлендж. Этот санаторий пользуется дурной славой. Он пустует с самой пятой мировой войны. ты считается, значит. что здесь вводятся привидения. Только не начинай, Бетти. Давайте свалим все в кучу. Мне понадобится помощь с генератором. Блин, висят целую тону! Мы привезли с собой целую гору камер!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 Поэтому второе правило: вести себя уважительно по отношению Ау. к зданию. Это ясно? Да, правило. Пойдем, мы же с тобой Понятно. друзья. А -а -а. В какой соцсети? Убери. Слыша, это обязательно? Да ладно тебе! Правило номер три. Никакого интернета, пока мы Чем здесь. Кем ты себя возомнил? Да Достал, ты не первое правило было. Значит, я весь день должна провести без Когда телефона? мы отсюда идем, можешь постить, что хочешь. Но когда эта история всплывет, меня а... с вами не было. Вы меня не знаете. Да, я. Но... Полное радиомолчание до завтра. Никто не должен знать, что мы здесь. Ладно, но ну можешь хоть ключ от машины мне вернуть. И не проси. А теперь четвертое вот, и последнее правило. Вести себя тихо и не оставлять никаких следов. Не могу, серьезно. Слыхали? Паранормальная активность, народ! Серьезно, что это было? О -о -о -о. Дыши глубже. Давай, ещё. Всё время? А я, я не могу. Вы ненормальные. У нас были костные кадров. Ты этим не пользуешься?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 Блин, Если кто мне не заметил, Дима Эти явно из новой коллекции Hello Kitty. Это моя личная коллекция. Я в новой куртке. А здесь от нее лохмоть останутся. И вся это ради вас. Кажется, мы уже. Ковалье мы уже в полный жопу. Опасную зону. Здесь, небось, и на мину наткнуться можно. Мы реально рискуем, в этом нет никаких сомнений. Охренеть! А. Видали, народ?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 Я просто понять никак не могу. Ты и Финн. Но почему… Разве не ясно? Ради рекламы. Народ захочет сюда попасть. Туристы что? валом повалят. А ты сказал а, им, да. что санаторий проклят? Ты им сказал об этом? Маме, какого чёрта? Ты садишься на повест, приезжаешь что? сюда я и начинаешь… Чёрт, я видела ту женщину, ощутила её ненависть. И ненави... всё-таки приехала. Как прикажешь это понимать? Я ненавижу этот санаторий. Мне здесь ужасно страшно. А, Чёрт. Коко!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 Раньше я вам. лифт на самом деле не был черт. Зачем мы приехали в Хальштеттен? Я была здесь год назад со своей сестрой и со своим парнем. С бывшим. Стео, отстой. Я точно отдала его Эмми или Чарли. Может, просто завалился куда-то? Надо поискать. Наверняка говнюк где-то его сплотал. Вот зараза! Но комната стерильная. Курить здесь запрещено, да? Где же она? Где же она? Прости, я ненарочно. А ничего. Подожди, нашел вроде. Правда? Спасибо. Помнишь, что тел сказал, что туберкулез стимулирует сексуальность человека? Почему? Без понятия. Может, потому что им хотелось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 Черт бы тебя побрал, Крис! Да Крышка его! Когда мы загрузим это видео в сеть, такое начнется! А ты! Эй, а это кто? Бро, это всего лишь наш кореш. расслабься! Смешно же вышло, нет? Охренительно супер, чувак! Это что, пародия на звери избелиться? Мы кого? Я тут всем рискую, а ты приглашаешь всякий сброд! Забыл четвертое правило! Мы невидимки! Ладно, ладно, я уйду. Да, себе уйти! Иди сюда. Круто Чувак. получилось, скажи. Улет, Лучше Эй, не придумаешь. да нормально же все. Да ладно тебе, не парься. Чем вы тут вообще занимаетесь? Хм? В смысле? Ты всю жизнь собираешься зарабатывать этим дерьмом? Он же не будет И выкладывать. И ради этого ты бросил то, чем мы да занимались. Да не он, не бойся. Он нормальный пацан. Что ты вообще против него имеешь?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 Бетти! Пошли! Бетти! И что? Мы так и будем бродить по всему Бэти! зданию и искать ее. Бетти! А если Бэти! она просто выключи камеру и не снимает, это уже не смешно, чувак. Не напрягайся. Бетти! Бетти! Может, найдем мы шпанали? ее или нет? Скоро узнаем. А пока... Да, выключи уже камеру. Ну, у нас первый пропавший без вести. Бетти. И это Бетти. Кто бы мог подумать? Выключи камеру я кому сказал? Выключи сейчас, Бетти, и я ее разобью. Ногу! Чувак, я, сказал, я думал в этом весь смысл, не прекращать снимать. Да, но это уже не прикалывай. Ой, да бросьте, она это как раз наверняка прикалывается. Сидит где-нибудь и смеется над нами. Бетти! Мы пойдем вниз.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 Марли, Не надо нам было сюда Марни, приходить. Марли, не говори глупостей. Нет. Не существует никаких я же тебе проклятий и тем более призраков. Существует. Это я все... Я предупреждала, что так и это будет. Это все выдумано. Женщина, которую видела я, которую видела Бетти. Может, это пациентка номер 106? Может быть. Почему мы раньше об этом не подумали? Может, нам лучше... <звы> Туберкулезных в народе называли мотыльками. Они сгорали от болезни как... Мотыльки на огне. Мне нужно позвонить. Мои не знают, где и они волнуются за меня. Забудь про телефон. Мы в любом случае собираемся и уезжаем. Я Что мне? это что опять случилось? Что такое? Что это такое? Что, черт, что черт, черт, ты черт, с что генератором? Это? Ты, о, я же говорила. И что теперь? Что нам теперь делать? Тео, что это значит? Здесь электричества нет, проектор не может. Что за дерьмо творится? Что тут происходит? Ты, ты это дерьмо принес? Нет. Что? Не парь мозги, это явно твои обучающие <как> видео! <как> нет, нет! <как> это не мое! Не знаю, откуда это взялось. Боже! Нет! Это она, та самая женщина, которую я видела! Что? Пациентка номер 106. Что?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 Не знаю, что-то сказать или. Да, Может, конечно. Именно назад. мы должны ей помочь. С вами Ой. было весело, но Избранные. включите свет, чтобы я могла уйти. Да, да, но... Чрт это Дерьмо, Подожди, Никто не должен приходить сюда без желания оказать мне помощь. Если мы сейчас поймем, что да пошло надо... оно всё. Тео, Включи свет и верни мне уже ключи от машины. И что дальше? Пофиг, проедем через кусты. Собирайтесь. А мы приедем за вами и уберемся отсюда. Дай мне ключи. Эй, только не выключай камеру. Ладно.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 не заводится. Как? Что? Черт, машина не заводится. Блин, садись в моё. Дерьмо. Иди в моё. <плёк> Черт. Дерьмо, воска, проклятость. Что? Что? Ничего. Что? Ноль. Посвети вниз, я под рулём посмотрю. <плёк> Провода вроде в порядке. <плёк> да что за хрень? Кто-то нас подставил.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 Мы найдем способ вызвать подмогу! Какой? Мы должны… Что за счет? А где замок? Что? Где замок? Он… Так не бывает. Чёрт! Финн, брось цепи конец! Никогда фин, Давай вернемся за твоими кусачками! Черт, давай. Ну давай же! Открывайся! Финн! фин, Финн! Да. фин! фин, фин. Да. Чёрт возьми! Да. Это бессмысленно! Перестань! Чёрт! Слышала?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 Сюда! Я не могу так быстро! Мы... Сюда! За мной! Где их черти носят? Похоже, у нас есть победитель. Держи камеру. Держи камеру. Эй! Здесь кто-то есть? Сейчас. Сейчас. Идем к чёрту. то <связывая> <связывая> <связывая> Наверх! <связывая> Бетти, за мной! Бетти, бежим! Ещё чуть Бежим! Бежим, бежим! Мужик, ты спятил? Зачем ракету зажжён? Крис мертв, ребята. Он лежит там мертвый. Тот, что был здесь недавно. Что случилось? Там везде кровь. Он упал или его столкнули? Где вы его нашли? Его телефон звонил. Мы пошли на звук, а он там лежит. Полицию вызвали. Что? Телефоны пропали, а машины не заводится. Не понимаю, что за чушь ты несешь.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 Где твой грёбаный телефон? Чёрт! Где твой грёбаный телефон?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 Эй, кто здесь? Слушай, это не смешно. Встань справа, встань справа. Давай, идем, давай, вернусь. Идём, идём. Бетти, Бетти, не Бетти, Бетти. назад. Идем, Мы должны найти его. Нет. Пожалуйста, Мы давай Мы должны найти отсюда. его. Дай мне руку, дай руку, идем. Кто ты? Отзовись! Он не может. Тео? Это Тео. О, чёрт. Зачем ты стоишь тут в темноте? Что? Она стоит позади. Не понимаю. Что с тобой?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 Что дальше? Нам нужно наружу. Что? Зачем идем? Что случилось? Бати? Идем. Идем. И где здесь выход? Дверь посередине. Это положение. Все будет хорошо. У тебя кровь?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 Ожидаем да. много приведений и предполагаем, что не переживем эту ночь. Для Но других мы на смерть отправим тоже. Ждем, Ждем комментов. комментов, делитесь этим видео. Увидимся по другую сторону. Ты выиграла. И куда мне бежать? Куда? Чего ты хочешь? Hey, baby. Мой... My...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 Вот сейчас и проверим. <таспорядок> Чарли никогда не закрывает рот и несет столько чуши, что я подвешу его за голосовые связки. Будет очень грязно, обещаю. Тебя мы оставим на потом. Предвкушай пока. И Финн. Финн, фин, Финн, Финн, Финн. На твой счет у меня сомнения. Решай сам. Знаешь...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 С мозгами? Или с сердцем? М? М? Выбирай. С сердцем. Да, я так и думал. Mm -hmm. Да. Где Герой.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 пришла сюда, чтобы засветиться на каналах этих паразитов. И кто из нас обманщик? А? Где же ты? Я тут не про одно окно не забыл! <Слыш> Очень хорошо. Отскребу тебя от земли. Эй! Нет, нет! Нет, ах ты <Слыш>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 Фильм дублирован компанией Pride Production по заказу капеллы «Фильм» в 2019 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбаченко. Звукорежиссер Алексей Калемась.